Вот он, друзья, микросвета. Те, кто любит долго поспать и никогда этого не видел, любуйтесь. А на Волге он особенно красив. Даже комментировать не буду. Вот когда ты утром просыпаешься, ветра нет. Такая река великая перед тобой течет. И рассвет раздувается опять. Вот, друзья, у нас вот такой тут вот склад ракушек стратегический, который мы каждый день, ну не каждый день, а раз в три дня пополняем примерно. За три дня уходит ведро на саминую рыбалку. Это дело такое. Нам, нам надо, нам надо торопиться, потому что сейчас ветер опять раздует. Хрен поквакаешь. Ну, дай щеку. да, щук. А? Да, вот вода холодная. Да, да, а эту алюминиевую платку взял, к щеке предложил. Почему-то еще холоднее. Вот я а с тупого конца, да, его вот так вот мышцу надрезаешь, вот так раскрываешь ее пальцами <клёв> и начинаешь вот так кончиком ножа просто все счищать. Резая оставшиеся мышцы, на которых она держится. Ты же квокером хочешь стать? Да, вот, а потом еще Италия, надо ну учиться. Да. Слушай, я учился все в интернете. Меня вообще никто не учил, представляешь? Исключительно YouTube. То есть ты ни с кем не ездишь. Вообще ни с кем. Я смотрел ролики, смотрел, как это делают другие люди. Раз, уже вечер начинает Почему вчера? но ну нет, вчера не сделали, сейчас прокисает за ночь да, на свежачок, сом же тоже, это, говорят, тухлые, жареные, ничего подобного, я уже пробовал Ехать с вчерашними ракушками, вообще не реагирует, поднимается, подходит даже и уходит итак, друзья, мы сейчас с Сашкой выходим на точку, с которой начинаем нашу, нашу ловлю и сегодня я вам покажу урок ловли на кок. Что нужно делать, какая должна быть снасть, как, как насаживается наживка и так далее. Ну давайте по порядку. Продолжаем наш урок, какая нужна снасть. Катушка может быть вот такая вот, но должна быть мощной обязательно. Палка метр семьдесят, метр восемьдесят. Длиннее не надо, но можно два десять, два сорок, меньше будет удобно у лодки. Шнур я использую максимально толстый Который можно купить на 50-60 килограмм У меня в данном случае Так, грузила Грузила зависит от того какое, какое течение Здесь течение сильное Поэтому я использую грузил 150 грамм Вот такой вертлюк. Но, ну, кстати, для мультипликаторной снасти Вот, которая вторая у меня Мультипликаторная Грузила Вертлюжок И поводок, на котором два тучка место, где вы привязываете, должно быть закрыто, потому что если сон чувствует металл, то эффективность поклевок сразу снижается. Вот, теперь как мы насаживаем, я ловлю на ракушку и насаживаю вот таким вот образом, полностью набиваю каждый крючок. Причем чем больше вот этих вот соплей, которых остается, время вытаскивания ракушки тем лучше потому что эти сопельки сом очень любят и кроме того они бьются на э, волнах внизу, удар, и получается как такой кальмарчик а сом как вы знаете да он не будет делать лишние телодвижения ради маленькой э, какой-то наживки ему нужен объем потому что такая туша. просто так он там за тремя граммами еды просто так он за тремя граммами еды не, не полезет очень плотно металла вообще должно быть, ни одного грамма не видно в этом залог вашего успеха я вот эту ошибку совершал в первые годы своей ловли у меня были голые крючки и могу вам сказать что Количество, к... количество поклевок было существенно меньше Да и те, которые были, тоже, в общем -то, были, скорее, наверное, случайности Недостаточно плотно Сейчас мы зафиксируем последней ракушечкой Чтобы все это у нас не сползало Какую глубину опускать наживку я делаю все время так вот смотрю какая глубина под нами сейчас 8 метров и где-то опускаю примерно на 70 процентов от этой глубины и стараюсь так вести а вторую снасть ставлю где-то примерно на там два два с половиной метра выше Почему? Потому что, ну, иногда самые накопки поднимаются вверх и глубины сверху да ну вот друзья наши снасти в воде остается теперь только к квокоть у меня уже одна поклевка была прям резко только опустил три раза, хлопнул и сразу поклевка. Как, как подсекать? Подсекать очень просто. Вот он у тебя на конечке, раз, два, три будет придавать, не надо сразу дергать. Сначала ему отдаешь, а потом подсек... резко Это подсекаешь, нет, да, нет. потом резко подсекаешь. Полтора часовой. Сколько больше всего ловилось самов? Слушай, ну, три, наверное, три-четыре максимум. У нас вот в прошлом году был самый успешный год, когда мы там по паре самов брали и по паре самов отпускали маленьких. А так может одна поклевка быть за день, может не одной, может две. То есть вот рыбалка она сама это рыбалка одной поклевки. Вот. Здесь надо уметь э, ждать, потому что вот целый день бывает квокаешь, квокаешь, у тебя не клюет, не клюет подъемов нифига нет на эхолоте, ничего не видно а потом бамс ни с того ни с сего, блин, у тебя клюнуло это вот так, кстати, было с нами первый день, когда мы с Нехой ловили в друзья, нас по муток затянуло представляете, какой водоворот мы в этом водовороте находимся вот нас прям лодочка крутит интересно какая да, здесь нырять не стоит. Да, Отсюда не, не выберешься. Под нами 20 метров. 18-19 15 метров от берега. Можете себе представить? Все, Что изображает этот звук? Да хрен его знает. Науке это неизвестно. Кто, что говорит? Кто говорит, что самка хочет самца? И пукает. Кто говорит, что самец другие самые жрут? Я в этой версии больше сладко склоняюсь соответственно остальные поэтому в общем это самцы чавкают так да, так и есть друзья местные жители не просто так на берегу сидят знают где сомик водится под нами 13 метров толк что на холоте а ну он видны даже сомики которые всплывают Долг готовим? Да, готовим. Да, готовим. Пятерка. Троечка. Я, если снимаю. Спачились? Да, спасибо. Какой-то хороший сон. Ты даже нам ракушечку сохранил. За это тебе большое человеческое. Не будет Наконец-то я увидел поклевку сама Ты ее увидел? Да. Ловить. Ну, Саша, а, что ты нового впитал? Да. Я очень хочу такого же и даже похвастаться дома. Им. Поинтереснее суми. Это поинтереснее. Хотим... Пусть помучается. Болится. Легче вытаскивать. Ага. Это такое уже прям Слушай, поинтереснее. Вот у этого были вот эти поклевки. Да, да, ты видел, да? да в отличие от сверхлет. Ну что, чувак, тебя уже мы не вылечим. Уже у тебя некуда там цеплять. Слушай, сегодня веселый день. Да, так и есть, так это Ой, видал? Зацепился за это. <смех> Вообще странно, да? Да. Короче, он не хотел попадаться. На. Да. Стал жертвой строительство. Я сегодня один в лодке, друзья. Погода пасмурная, но пока ветра нет. Надеюсь, что успею немножко поголкать Ну и продолжу свой урок для вас. Расскажу то, что не успел рассказать вчера. Ну вот я и прибыл на точку. Сейчас посмотрим, какая глубина подо мной. Очень важно, чтобы вам было удобно в лодке, чтобы ничего не мешало. И все был под рукой. Ой, наш самый уже прыгает. Начнем выгрузку. Вот такую матню я приготовил своим друзьям, самам. Пусть жрут, как говорится, подо мной 7 метров. Но для начала. Раз, два, три, четыре, пять. У меня этот спиннинг будет не основной поэтому мы его поставим в пол воды и он так и будет стоять а вот этим вот видите я его сдохну сильнее я буду управлять меняя глубину в зависимости от той которая мне нужна Но пока сейчас тоже мало два, два три четыре пять шесть пока шесть потом добавим расположить, чтобы не были видны все поклевки. Вчера у меня здесь ход взяла первая рыба. Посмотрим, как будет сегодня. Посмотрим, что думают по этому поводу сам Вы видели, какой монстр вылез? Ох, чудовище! Но почему-то мою наживку брать не стал. забыть то место, где у меня мясом сожрал наживку, поэтому решил вернуться так, друзья, я вернулся на точку ну и пока буду выгружаться, расскажу вам одну вещь Вот все в интернете говорят, что в лодке надо разговаривать тихо потому что самы они такие пугливые два, три, четыре пять, шесть семь, восемь а со мной такие пугливые и так далее. Вот у меня самое клевое место напротив вот это вот насосной станции. Где стоит такой жуткий шум, вы себе даже не представляете. И вот вам, блин, пугливый сам Да и холодье самов полно. Ну не сходов. Я решил, что я камеру не буду включать до тех пор, пока не вытащу. Вот наконец он наконец-то у меня тут лежит в люльке. Довольный и счастливый. Сегодня какой-то кошмар. У меня уже было три схода самов, которые болтались на руке. Я okay. Тебе аккуратно возьму. И еще. Да, друзья, солнце сожрал всю мою наживку. Представляете, всю! Вот у меня с собой было немножко нечищенных ракушек. Я сейчас буду эти ракушки чистить, насаживать и вернусь, пройду еще разочек через это место. Больно оно у меня оказалось в одном да, я предчувствовал я что сегодня может быть дефицит наживки так оно и получилось я ловлю на два крючка которые стоят один под другим один чуть выше один чуть ниже то вот место где этот крючок привязывает к лесу методом В интернете найдете что-то такое не буду вам сейчас рассказывать показывать это место я закрываю термоусадкой термоусадочной трубочкой которую добавляю немножко чтобы после насаживания ракушки у меня вообще ничего не торчало металлическое потому что я уже обратил внимание друзья что когда есть открытые части металла, то сон менее охотно берет наживку. Это действительно так. Я не знаю, с чем это связано. Но вот я на двух дурочках проводил эксперимент. В первые дни. Одна у меня была сделана хорошо, одна не очень. И там, где металла открытого не было, плевало. Я на следующий день переделал все поменялось ровно да наоборот я ребята ловлю двумя снастями одну снасть ставлю примерно в метре в двух метрах одна вторую снасть ставлю в пол воды в пол воды с меньшим с меньшей ножи в основном Мелочь всякой клюет. Так, сейчас под, подо мной 9 метров. Ну, скоро эти 9 превратятся в 12. И тогда я одну доночку немножко скину. Первый квок, когда на точку приходишь, он всегда самый интересный. Потому что клюнуть может сразу, как например, вчера у меня было. Я даже не успел сообразить. О, уже подъемочки пошли. Сразу же, моментально. То есть моментально. Это борется, это борется как следует. Ну, извините, что я. О, хорошие, хорошие ребята, это десятка по любому. Это десятка. Замучи. моей мечты ребята вот она вот она рыба 15. Фу, ребята, вот она рыбка смотрите как он еле-еле вообще взялся он прям вообще можно сказать не прокололся Фу. Ай. так ладно буду его перемещать в надежное место хранилища Похоже это еще один Серьезный соперник Дрозд десяточка Мне так нравится Ах ты! у меня катает За краешек, губы Еле-еле держится вон просто вот просто рукой бери, вот так вот и вытаскивай. как я его поймал, ума не приложу, фу! О! Устал я с ним бороться, и это факт, Еще теперь точно домой, ракушек нет ни фига, Адреналин аж зашкаливает. О, даже не знаю, что делать теперь с ним. Тоже его сейчас выложу из подсадчика, накрою сейчас их двоих тряпками. Так стоять. Вот это, ребят, какой. Далее. Кажется, еще больше, чем первый. Трофеи подлежат, не знаю, не вывалится тут у меня. Надеюсь, что нет. Поехали. Да, сегодня рыбалка была очень удачно Ребят, знаете, что самое важное в самой рыбалке? вам скажу вера в себя потому что когда ты вот так целый день квокаешь квок квок квок квок а у тебя ни одной поклевки уже хочется все бросить и поехать в залив ловить карасиков которые вот такие карасиков хорошие которые клюют там гарантированно но нет не надо это дело бросать квокайте дальше у вас обязательно все получится у меня тоже все не с первого раза получилось я бы даже сказал не с первого года